И перед началом данного видеоролика хочу вам сразу сказать. Ребятки, все, что вы сегодня увидите, все, что вы сегодня услышите, это исключительно мое мнение. Все, что я думаю по этому поводу, это просто-напросто статистика, выбранная с интернет и с порталов информационных, и также по переписочкам WhatsApp. То есть все собрано на статистике, поэтому никого-никого не принуждаю брать, не брать, это уже дело ваше. Ну а сейчас давайте смотреть. Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на YouTube-канале «Все о микрозаймах». В этом выпуске мы с вами поговорим, на какие микрофинансовые организации просто необходимо жаловаться для того, чтобы прекратить наконец-таки когда-то их деятельность. Потому что чем больше будет жалоб в Центробанк, либо же в Федеральную службу судебных приставов, тем больше вероятность того, что именно этот микрозайм закроют. Сейчас мы посмотрим, а не, точнее не посмотрим, а я вам продиктую список. И вот эти компании, они нарушают законодательство, в чем вы все узнаете в этом видеоролике, поэтому приятного вам просмотра. Ну и что ж, давайте зачитаем, в какие компании не стоит лезть, там происходит бешеное списание, во-первых, денежных средств в счет страховки, также там есть дополнительные услуги, неведомо вам подключенные, также есть распределение процентов, то есть, как э, говорится, Компания рассчитывает на весь период кредитования сразу ваш процент. И неважно, хотите вы взять займ на 10 дней или на 180, компания все эти 180% процентов вам начисляет. Очень много компаний, которые оформляют займы без вашего ведома, да, вы узнаете только тогда, когда звонят коллекторы. Так вот, эти компании сейчас все послушайте, пожалуйста, и сделайте вывод. А после этого мы вернемся и продолжим про данные компании разбирать ситуацию и что делать в той или иной ситуации. Что же, это компания Золотая корона, компания Квику э, или как по-другому называется Airlines до зарплаты, кредита 24, макс кредит. U, Cash2U, это две, одной, две компании одного лица. Белка, Кредит, э, Умные наличные, Деньга, Деньги в руки, Деньги сразу, Рос, Деньги. Это тоже одна из таких компаний, которая очень жестко работает, и она работает в основном с местными коллекторами. Так что эти придурки, как говорится, извините за выражение, не шутят, они действительно приходят домой, они портят имущество, то есть с ними очень тяжело бороться, если только, как говорится, не с кулаками. Потому что добро должно быть всегда с кулаками, это 100%. Поэтому, если они к вам пришли, можете смело с ними разговаривать, так как они разговаривают именно с вами. И отличные наличные. Вот эти вот компании, вообще не суйтесь сюда и не берите тут займа. Вот мы посмотрели этот список, который я вам зачитал только что. И это почему сюда попали эти компании? Потому что происходит списание денежных средств. То есть вам выдается займ, деньги поступают на карту и в течение пяти минут происходит списание. Как объясняет МФО, как объясняет микрофинансовая компания, эти деньги идут в счет погашения страховок. И очень много людей из-за этого, что они не знают, что страховку можно отменить, деньги просто-напросто теряются, и человек платит намного больше. И в основном так происходит. Во-вторых, очень бешеные большие проценты по займам. Если вы находитесь в просрочке, например, вышли там 1-2 дня в просрочку, а компания не не считает ежедневно вам проценты штрафы пени а она сразу выставляет сумму для досрочного погашения там и начинает там расчехлять сразу как говорится по закону до максимума до да? тела долга плюс полуторакратный предел и компания сразу иногда бывает выставляет счет погашению полностью за весь э -э, максимальный срок то есть это также очень бывает. Также есть компании, которые, например, распределяют проценты сразу на весь период кредитования. И когда человек берет займ за, например, 15 тысяч, во-первых, ему туда подключают страховку, которая там составляет около 4 тысяч, они приплюсовываются, приплюсовывают соответственно. Также они рассчитывают на весь период кредитования. Займ был выдан на 180 дней, грубо говоря. И они сразу все 180% расчисляют на ваш период кредитования. Это тоже очень-таки большая сумма. И чтобы для этого там, не платить эту всю сумму, надо писать заявление о досрочном погашении. Но очень многие люди про это не знают. Поэтому они выплачивают всю сумму и переплачивают очень большие деньги. Ребятки, пожалуйста, если вы когда-то взяли в этих компаниях займы и у вас были списания, у вас были какие-то денежные удержания у вас огромные проценты, вы можете написать нам на WhatsApp, мы вам расскажем и покажем, как нужно писать жалобы, составлять в Центробанк Федеральную службу судебных приставов написать жалобу также финансовому полномоченному амбусмену, также он принимает это все во внимание и решает ваши проблемы это не просто слова, а реально вот финансовый уполномоченный. он помогает решить спор между должником и микрофинансовой компанией либо же у вас какая-то другая может быть ситуация вы если ее распишете финансово полномоченному прям так и вбивайте в поиски в гугле там в яндексе и так далее что финансово уполномоченный он вам выдаст сайт и прям туда переходите, оставляйте жалобу, свое разногласие между той или иной компанией и между вами. Соответственно, и компания финансовый амбусмен примет решение по данному вопросу. Он запросит все сверки из компании, он послушает информацию о вас и примет решение: было ли нарушение законодательства или же нет. Кстати, финансово уполномоченный очень сильно контролирует именно работу МФО и коллекторов. Поверьте, это человек реально вам может помочь. Что ж, ну а на сегодня все. Спасибо, что посмотрели данный выпуск. Что вы думаете об этих компаниях? Может какая-то компания есть еще, которую необходимо нужно внести в этот список? Пишите комментарии, пишите, какие компании вы считаете, что они нарушают законодательство. Всем будет очень интересно это узнать, чтобы люди в дальнейшем не попались, соответственно, на этот крючок. Ну а на сегодня все. Спасибо за просмотр. Пока-пока, ребят!